Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я покажу свои покупки за прошлый месяц, что я купил, какие монеты и чем они интересны. Так что если тема вам актуальна и интересна, продолжайте смотреть. И ребят, небольшая реклама. Кто из моих подписчиков интересуется саморазвитием и посещает тренинги? Хочу порекомендовать вам посетить тренинг Радислава Гандапаса, который состоится 17 февраля в Киеве. Организаторы компании «Веда», которые 15 лет на рынке организации мероприятий, делают бизнес-мероприятия, работают с топ-спикерами мира, такими как Брайан Трейси, Джо Кеха, Джо Витали, Радислав Гандапас, Андрей Федорев и многие другие. Ссылка на сайт будет в описании. Так, ну что, какие у меня были приобретения? В первую очередь, это заготовки, которые я положу к себе в альбом. И они у меня двух разных видов. Это заготовки из алюминиевой бронзы, современные монеты, которые... Делает национальный банк украины сейчас вы видите заготовку под 50 копеек вот так вот она выглядит это 50 копеек также есть заготовки которые делались на луганском станкостроительном заводе они у нас из латуни вот если посмотреть отличие как выглядит алюминиевая бронза она более блестящая и латунная заготовка Здесь мы видим, что это не просто вырубленный кружочек, а уже готовый под работу, под нанесение, собственно, изображений. Это вот 50 копеек. Я стоимости буду сейчас писать в описании, так что можете посмотреть. Есть копеек, также есть современные из НБУ. Вот так вот они выглядят. И довольно непросто было достать вот эту заготовку. Это латунная заготовка под одну гривну. Довольно дорогая, но при этом приятно положить будет ее в коллекцию, в альбом. Я покажу, как я разместил свои заготовки сейчас, раскрою этот холдер и размещу. Выглядит, конечно, она просто супер. Это вот печатались обычные гривны латунные на вот такой вот заготовочке. Глядя, она также уже подготовлена к работе. Вот, вот такие заготовки у меня появились. Вот так я храню заготовки для монет и какие-то разновидности. Давайте с вами сейчас разместим эти монетки в специальные ячейки. Ну что ж, у меня 10 копеек есть латунные. И вот 10 копеек уже производство НБУ, алюминиевая бронза. Просто-напросто здесь сдвигаются ячейки. И видите, мы можем разместить абсолютно удобно заготовочку под 10 копеек. Также 25 копеек у меня есть латунный и э, добавляем сюда алюминиевую бронзу рядышком Оп. так 50 копеек у нас у меня не было э, латунных и алюминиевой бронзы я купил давайте посмотрим это у нас 50 копеек алюминиевая бронза размещаем сюда и 50 копеек латунный вот они у меня были в таком вот холдере сейчас мы достанем вот у нас вот, 50 копеек у нас латунные. Можно, конечно, как-то протереть их спиртом. Ну, я не, не заморачиваюсь. Сейчас покажу вам для видео, как оно размещается. Смотрите. Латунь, алюминиевая бронза. Дальше мы берем нашу латунную заготовочку. Вот она у нас. Самая дорогая из приобретенных. Сейчас достаем ее. Вот наша латунная заготовка монетки 1 гривна. Э, самая дорогая из тех, что я вот сейчас купил. И вот мы ее отправляем сюда к заготовке. Здесь, Здесь у меня, видите, есть непрочекан 1 гривна. Видите, слева у нас латунные заготовки, справа алюминиевая бронза. Латунь, алюминиевая бронза. И вот некоторые разновидности по монеткам. Показать? какие могут быть браки. В данном случае это непрочекан. Мы видим одну гривну, на которой просто-напросто не виден год. Давайте немножко свет приглушим. Просто-напросто мы не наблюдаем здесь год. Он очень-очень плохо отчеканился. С другой стороны, в принципе, все есть, но года конкретно у данной монетки мы не наблюдаем. Так, вот у нас есть еще такой непрочекан. Довольно интересный. С аукциона Виолити. Вот такие непрочеканы там выставляют. В принципе, если вы собираете, там можно и найти, думаю, из перебора, но просто они не часто попадаются. Довольно-довольно интересная монетка. И цена также у вас будет... Цена также в описании, можете увидеть, сколько стоит. Непрочеканы могут быть на разных монетах. Вот 10-копеечные монеты. Я показывал распаковку данной посылки на своем втором канале. Там вот 10 копеек. И тут так себе. Не очень они, конечно... А дальше, что у нас? Штемпельный блеск. это, конечно, приятно. Когда э, здесь подписчик мне продал монету. И эту монетку он мне э, дал в подарок. Огромное ему спасибо. Просто потрясающе. И посмотрите, какой, какой яркий блеск. Я думаю, монета займет свое место в коллекции. Спасибо большое, что пишете, предлагаете. Сейчас добавлю также сюда э, монету в штемпельном блеске, давайте разместим и в целом довольно неплохо, смотрится в альбоме монеты что весь 96 это в штемпельном блеске эти заготовочки вот так у нас выглядят а какую же монету я купил с, э, э, у своего подписчика это вот эти 50 копеек они просто невероятны, гляньте Гляньте, какой невероятный просто брак. 50 копеек мы видим, да, и э, просто герба тут вообще не наблюдаем. Не про чекан герба. Довольно интересно. Э, бывают производственные браки, когда попадает масло при, при чеканке. Э, довольно интересно и не часто так, конкретно такие я встречаю. Также э, стоимость я напишу сейчас в описании. довольно прикольная, прикольная монетка. Так, давайте дальше смотреть. Что еще? Как видите, просто как будто бы обычная монета, но на самом деле здесь у нас поворот. Посмотрите. Оп, и мы видим а, поворот данных 50 копеек. Да? отношения аверса и реверса. Такое встречается. И тоже довольно, довольно интересно. Так, давайте дальше. Что я вам не показал. А, осталось две монетки. Это... Давайте вот это покажу. Это фальшак, фальшивка, латунная, латунный одна копейка из латуни. Не знаю, кто занимался производством, как это было чеканение. Но видно, что еле-еле виден сам по себе рисунок. Это не, не похоже на китайскую копию, Я думаю, где-то у нас это все сделалось. И вот такая вот одна копеечка, одна копеечка и. Таких у меня еще не было. Это гашенные 5 копеек, которые, собственно, Национальный банк сейчас уже изымает, изъял из обращения. Вот, вот такая вот 5 копеечная монетка. Также стоимость я напишу в описании. Ну что ж, а, а еще, вы наверняка заметили, что вот есть монета в холдере. Определенное внимание сейчас привлекается к монетам нового образца. Браков не так много. И здесь я для примера, для этого ролика купил себе вот такую вот монетку вот хочу показать вот видите наплыв металла вот сейчас на фотографии вы видите наплыв металла конкретно на слова ярослав мудрый вот такие браки могут попадаться так что перебирайте пересматривать может быть что-то гораздо интереснее конечно это я вам в дальнейших видео обзорах расскажу какие могут быть браки конкретно с двушками вот так что вот такой брак я взял исключительно, чтобы показать вам его стоимость и конкретно в данном видеоролике. Ну что ж, друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. У меня для вас будет еще один мега крутой конкурс. Так что не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить оповещение именно об этом конкурсе. Ну что ж, всем пока!